Мужик приходит со своими проблемами к врачу курологу Ну, уролог так говорит: снимайте штаны сейчас, посмотрим. Мужик так снял штаны, уролог так смотрит, смотрит, ничего понять не может. Берет йод и мажет одно яйцо ему. Пишет что-то в бумажке, отдал. Говорит: идите к следующему к врачу, сходите. Ну, опять мужик приходит к другому курологу. Тут говорит: снимайте штаны сейчас, посмотрим. Мужик так снимает штаны. Он берет зеленку и второе ему яйцо зеленкой мажет. Тоже в бумажке что-то написал, говорит, идите к тому врачу, у которого первый раз были. Мужик выходит из кабинета, думает, блин, один молчит, второй молчит. Думает, дай посмотрю, что они мне в бумажке пишут. Открывает так, читает, а там написано, Христос воскрес, Иван Петрович, воистину воскрес, Василий Иванович.